Европейцы придут прилечиться с помощью химических средств. В традиционной китайской медицине используются средства, созданные природой. Современные научные технологии и уникальные тибетские рецепты позволили получить невиданную по быстроте и выраженности действия продукцию для восстановления и поддержания здоровья. Активный, целеустремленный партнер, высококлассный лектор Надежда Штанакова расскажет вам об этом. что мы и представляем продукцию, которая является уникальной и которой нет аналогов в мире. Уникальность этой продукции заключается в том, что, во-первых, она 100% натуральная, во-вторых, она имеет более чем 5000-летний опыт применения. Она создана на основе рецептов традиционной китайской медицины, возраст которой более 5000 лет и которая использовалась исключительно для оздоровления императора и его семьи. Далее, она является сплавом древнейших этих рецептов традиционной китайской медицины и новейших современных технологий, нано и криотехнологий. Далее, эта продукция уникальность ее проявляется в том, что эта продукция не имеет никаких возрастных ограничений. Она показывает детям с первого часа рождения до глубокой старости. Она не имеет абсолютно никаких побочных явлений. Далее, эта продукция, уникальность этой продукции, и что ее отличает от других от другой оздоровительной продукции на мировом рынке, она э, уникальность проявляется в том, что она обладает исключительно высокой эффективностью, когда употребляется самостоятельно. И эту свою высокую эффективность она теряет и тогда когда употребляется в сочетании с химическими лекарственными средствами. Более того, при этом она усиливает действие химических лекарственных средств, устраняет побочные явления этих химических лекарственных средств. И особенно показана эта продукция тем людям, которые применяют или которым предписана радиохимиотерапия. При этом она также, эта продукция, уменьшает побочные явления от этой терапии, усиливает действие этой терапии и улучшает состояние больного после прохождения этой терапии. Далее ученые корпорации Фохо создали не просто бады, то есть они сделали как бы новый шаг в производстве бадов и создали не просто бады, а белые регуляторы который способствует приводит к равновесии все системы и все органы организма человека. Далее, эта продукция, этот продукт является системным и комплексным. Что это означает? Это означает, что он воздействует на организм человека комплексно на клеточном уровне и, и содержит в себе все необходимые питательные вещества для клеток, для питания клеток. Во-первых, во-вторых, эта продукция системная. В чем проявляется ее система? В том, что она должна употребляться по определенной схеме и в определенной последовательности. При этом ее действие как бы имеет, как бы движется от мягкого, слабого, щадящего воздействия к более сильному и глубокому воздействию. То есть ее нужно строго применять в определенной схеме и нельзя начинать применять, допустим, с последнего продукта. Потому что эта продукция постепенно очищает и готовит наши органы к принятию более сильных продуктов. Далее, особенность уникальность этой продукции также проявляется в том, что она не продается отдельными баночками и пакетиками. Она продается оздоровительными пакетами. При этом базовый оздоровительный пакет рассчитан на полгода, то есть на 6 месяцев. В рамках этих полугода... Происходит обновление большинства клеток организма человека, органов человека. И во-вторых, происходит очищение, регуляция и восстановление здоровья человека. Ну, можно покупать и на более длительный срок, но базовый оздоровительный пакет именно рассчитан на полгода. Далее, эта продукция является профилактической. Ну, как говорят китайцы, болезнь нужно лечить. За три года до ее возникновения, а не за три дня до смерти. Как это делается у нас, например. Далее. Нам сейчас часто говорят, что наша медицина должна стать профилактической. То есть она должна не лечить болезни, а предупреждать возникновение болезней. Но когда это будет, нам, в общем-то, неизвестно. Ну, а мы имеем уже сейчас вот 9, всего 9 наименований продуктов, которые совершают чудеса оздоравливает человека, и для этой продукции название «болезнь» не имеет значения. Потому что она не лечит болезнь как таковую, а она устраняет саму причину любого заболевания. Ну, для того, чтобы человеку нормально жить, нужно получать, особенно его клеткам человека, чтобы нормально развиваться, нужно получать около 600 полезных веществ, большинство из которых организмом не синтезируется. Наши продукты питания нам не дают этого количества полезных веществ, потому что они слишком аргеневны, перенасыщены жарами, сахарами, поваренной солью, химией и так далее. А вот эта продукция дает абсолютно все необходимые полезные вещества для питания в и для нашего организма. Но здесь уже говорилось о том, в чем отличается западная и восточная медицина. Западная медицина лечит болезни. Она считает, что в процессе жизни человек накапливает болезни, эти болезни переходят в хроническую форму, и задача медицины только поддерживать человека в более-менее нормальном состоянии. Восточная медицина считает, что человек в любом возрасте имеет право и должен быть здоров. Но для того, что... А для здоровья нужно всего лишь немного. Иметь чистый кишечник, чистые сосуды и чистые жидкие среды организма. То есть все болезни возникают из-за того, что у нас загрязняется кишечник и все остальное, сосуды и жидкие среды. И поэтому в Восточной медицины главная задача заключается в устранении причин заболевания, то есть очищение, регуляции и восстановлении здоровья человека. Восстановление, вернее, оздоровление человека, или оздоровление организма человека, мы начинаем с употребления пасты роза, который содержит в себе живой бифидофактор, является живым питанием для полезной микрофлоры кишечника, не имеет никаких возрастных ограничений, показано младенцем, начиная с первого часа рождения. Ребенок, получив капельку пасты розы с молоком матери и проглотив ее, у него сразу начинает развиваться полезные микрофлора в кишечнике, начинает формироваться иммунитет. А мы знаем, что 80% иммунитета формируется в кишечнике. Если кишечник слабый, плохо работает, плохо сварит пищу, плохо эвакуирует пищу, то есть естественно он начинает отравлять весь организм. А, Кроме того, паста дороза, а, оздоравливает и заживляет все слизистые а, оболочки желудочно-кишечного тракта. Явточки и прочее а, улучшают усвоение пищи, ее переваривание. Она также воздействует на печень, а, восстанавливает функции печени, очищает ее. Следующий продукт это чай-вей, также уникальный совершенно продукт, имеющий тысячелетнюю историю. Он продолжает мягко и очень эффективно очищать все органы системы человеч человеческого организма. Он продолжает улучшать усвоение пищи, переваривание ее. Дальше он чистит, очищает межклеточное пространство, выводит из крови лишних жирей, лишних сахара, соответственно, является профилактикой как сосудистых заболеваний, так и диабета. И продолжает также очищать и печень, почки и, и другие органы. Следующий продукт, к которому мы приступаем или продолжаем очищать наш организм, это эликсир санцин. Эликсир санцин называют препаратом номер один в сфере очистки. В чем его особенность? Особенность эликсира санцина заключается в том, что он производит чистку кишечника, очищает кровь от токсинов и очищает весь организм, не опустошая его. Что это означает? Это означает, что вводя из организма все вредное, лишнее, ненужное, он дает питание клеткам организма. И Эликсир санцин – это единственный продукт, который помогает поджелудочной железе при полках и диабете. Кроме того, уникальность фиксирования проявляется в том, что он растворяет абсолютно все камни, в каких бы органах человека они ни находились. Причем очищает очень мягко и эффективно снимает свой заслой вводя из организма. В том числе он различает и расщепляет каловые камни, находящиеся в кишечнике. А в кишечке может находиться до 3 кг каловых камней. Он также продолжает очищать печень, почки и, соответственно, являются профилактикой гепатита, В и С, и профилактикой самых различных почечных заболеваний. И кроме того, он выводит яды и токсины из организма человека. Далее, следующий продукт, который мы продолжаем очищать нашего организма, это питательные таблетки ГАСИН. Итак, так называются питательные таблетки, потому что очищают наш организм от токсинов от вредных жиров, лишних сахаров, он дает питание всем клеткам. Он показан людям стремя гипер, гипертония, гиперкликемия, гиперлипемия. Кроме того, да, я забыл сказать, что при употреблении всей этой продукции необходимо пить как можно больше воды, потому что для очищения требуется вода. Но особенно много нужно пить в год, когда употребляются таблетки газы. потому что держащаяся в них высоковолокнистая Клетчатка она способствует тому, что эти таблетки, попадая в желудок и в кишечник, увеличатся во много раз и впитывают в себя как губка все лишние жиры, лишние сахара, ягод, токсины. Кроме того, эти таблетки увлажняют кишечник, также способны расщитлению камней и вводят из организма. И особенность, уникальная особенность таких таблеток ГАСН еще заключается в том, что они выводят соли тяжелых металлов из организма человека. Ну а как говорят специалисты МИЗРА России, значительная часть населения нашей стране страдает от избыточного накопления в организме токсинов и соли тяжелых металлов. Так вот, гигаз-энк способствует введению соли тяжелых металлов. Практически больше никакой другой продукт эти соли тяжелых металлов не вводят в организм. А соли тяжелых металлов – это причина насекновения. Многие заболеваний, включая онкозаболевания. Также профилактика диабета, профилактика сосудистых заболеваний, потому что любое лишние и сахара из организма получают усвоение сахаров. И кроме всего прочего, он способствует, эти таблетки способствуют похудению, потому что попадая взять людей, которые стремятся похудеть или сидят на диетах, нужно несколько таблеток выпить, они распухают в желудке и человеку для насыщения требуется ну, мало пищи, скажем, меньше пищи продуктов питания. Ну и еще называть таблетки кушетными, если приходится бывать на каких-то там вечеринках где там нужно много пить и много едят, то съев несколько таблеток, можно очень быстро вывести из организма алкоголь и другие вредные вещества, которые люди потребители во время пьянства. Таким образом, благодаря вот этим четырем продуктам, мы почистили наши кишечники и важнейшие внутренние органы. Затем мы переходим к очищению крови, крови и сосудов. Для этой цели служит препарат Сио Чинфу. Его называют чистый сосуды, и кристальное сердце. Уникальность этого продукта заключается в том, что ученые, создавшие этот продукт, я получил международную премию Эйнштейна, что говорит о международном признании этой продукции. Значит, в чем уникальность этой продукции? Этого продукта, Сиочинфу, в том, что содержащийся в нем э, растворяет белки, нити белка фибрина в крови, то есть рожжат кровь, а белок отвечает отличается рязкой крови, заобразовая да образование В соответствии с является профилактикой сосудистых заболеваний сердца и мозга и профилактикой тромботов. И кроме того, напикиназа является по сравнению с аспирином, который применяется для тех же целей в официальной медицине, он более безопасен, более безопасно и более, более, более эффективно. Кроме того, как и вся остальная продукция, все очень плохо обладает более широким спектром действия, чем, ну, как обозначено, допустим. В чем это проявляется? Это проявляется в том, что, во-первых, он содержит чуть -чуть в своем составе один из самых сильнейших природных антиоксидантов, полученных из косточек и Этот антиоксидант 50 раз активнее, чем витамин Е, 20 раз активнее, чем витамин С. И этот антиоксидант способствует тому, что укрепляет стенки сосудов и делает их более эластичными. Это, опять же, означает профилактика сосудистых катастроф, говорит Елена Малышева. Кроме того, Сьючин Фу сохраняет коллаген. А коллаген является основным веществом костной, суставной ткани и соединительной ткани. А это прочные кости, прочные связки. Далее Сюэчин-Фу обладает антионкодействием даже двумя. Первое, он выводит канцерогены из организма. И второе, он растворяет фибрильный налет на онкоклетках и делает онкоклетки видимыми для клеток киллеров тем самым как усиливается сопротивляемость организма человека болезни вообще и онкозаболевания в частности ну и также обладает, улучшает как говоря, макро- и крови обеспоривающие эффекты и так далее далее таким образом почистит Наши желудочно-кишечный сосуды, кровь, мы переходим к следующему этапу, этапу регуляции. На этапе регуляции, когда <coughs> наш организм более-менее чист и ему дал толчок к к самовосстановлению, мы начинаем употреблять капсулы линжи. Капсулы линжей называют мозговыми капсулами. Отсюда уже видно, что основное воздействие этих капсул это головной и спинной мозг. Значит, что он делает? Он улучшает циркуляцию крови в головной и спинном мозге. А это означает очень быстро, очень эффективно питать клетки мозга. А это приводит к тому, что улучшается работоспособность человека улучшается память у человека. Второе. Далее, еще одна важная способность лечить в том, что он активизирует регенерацию поврежденных клеток. А это происходит тогда, когда бывает инсульт, например, или травмы головного и спинного мозга, и постановят нейронные связи между клетками. Далее, это... в этом также обладает действием. Он замедляет развитие опухоли. Следующее. Э, капсулы, эти капсулы очень показаны детям. Э, детям, тем, кто, допустим, с замедленным умственным развитием. Детям, которые долго не ходят, долго не разговаривают, которым трудно дается учеба. Детям с ДЦП. И когда они начинают употреблять эти капсулы, но ну, наряду, собственно, и с другими, другой продукцией, то эта продукция для детей... Но детям на детях просто чудеса твои. И дети самые активные, как бы самые благодарные потребители этой продукции. Потому что они растущие, развивающиеся. И если у них какой-то сбой, то эта продукция быстро все восстанавливает. Таких да примеров примеру, очень много детям в принципе, очень помогает. Далее, следующий продукт истинной регуляции – это эликсир феникс. Эликсир феникс называют иммунитетом в одном флаконе. Почему его еще так называют? Потому что, во-первых, он содержит 70% картицепса, который входит в, в состав всей другой продукции, но здесь его 70%. Во-вторых, он повышает удельный вес органов иммунной системы. Это, прежде всего, одиночка железа, селезенка и печень. А восстановившись, эти органы иммунной системы начинают активно работать над повышением иммунитета. Кроме того, он обладает антионкодействием, потому что растворяет белки, белок фибринный налет на алкоклету и повышает активность клеток киллера практически более чем на 80%. Далее еще одна уникальная особенность эликсира филии заключается в том, что восстанавливает абсолютно все системы человека. Это прежде всего нервная, иммунная, эндокринная, система кровообращения пронхо пищеварительная и мочеполовая. То есть абсолютно все системы организма устанавливают. И соответственно ему подглазны практически все заболевания. Обладает э, э, как бы профилактикой гепатитов и при гепатитов. Профилактикой почечных заболеваний. Очень показан при заболеваниях дыхательной системы. Потому что он растворяет слизь и способствует выведению ее из организма. Но ну, для всех партнеров, которые используют эту продукцию, для нас эликсир-фейс феникс это продукт номер один. Весенние, как там, осенние-зимние и весенние периоды. Эликсир-тридрагоценности. Эликсир-тридрагоценности создан на основе эликсира «Феникс» с добавлением туда вытяжки из личинок горных муравьев, которые называют «Черная лошадка». Эти личинки замениты тем, что очень богатый цинком. А как доказали ученые, если в организме человека, вернее, в крови человека имеется дефицит цинка, то это является причиной возникновения костных и суставных заболеваний. Если в соответствии эта тридогоценность является профилактикой костных и суставных заболеваний, и показан также при наличии уже этих заболеваний. Кроме того, эликсир тридекаценыса называют тяжелой артиллерией против всех хронических заболеваний. Эликсир Феникс подвластный, в отличие от эликсира Феникса, эликсир тридекаценысти содержит в себе 80 процентов И, соответственно, так же, как эликсир Феникс, эликсир тридекаценыса способствует восстановлению всех систем организма. Ему, я уже сказала, подвластны абсолютно все хронические заболевания, с которыми не может справиться официальная медицина. Это все суставные, все суставно-костные заболевания. Это тяжелые хронические заболевания, бронхолегочные, гепатиты, различные рода, диабет. Тяжелые бронхолегочные заболевания. Абсолютно все подвластно этому препарату. Далее. Мы переходим следующему продукту, который называется хайцао и Мягкие капсулы хайцао их еще называют жидкие кальций или мягкие капсулы твердые кости. Значит, уникальность этого продукта проявляется в том, что он создан учеными корпорации НИИ ФОГО из глубоководных зеленых водорослей люца впервые в мире на основе новейших технологий они сумели извлечь ионный кальций из этих водорослей особенность этого кальция проявляется в том что он абсолютно стопроцентно усваивается он не откладывается ни в костях ни в мышцах ни в каких других органах а если имеется излишек этого кальция то он просто выводится из организма Значит, это Комплекс хоть и называется витаминно-минеральный комплекс, уже отсюда видно, что он содержит в себе все необходимые питательные вещества для клеток организма и все необходимые вещества для полноценного и быстрого усвоения кальция в организме человека. Но кальций играет в организме очень важную роль. Если дефицит кальция в крови, то организм берет этот кальций из костей. Ну, особенно показан это кальций людям с витаминно-минеральной недостаточностью. Опять же ученые, и как специалисты минздрал России, заявляют, что три четверти детей в России и одна треть взрослого населения России страдают от витаминно-минеральной недостаточности. Вот, пожалуйста, можно использовать кальций. То есть всем, кто страдает от витаминно-минеральной недостаточности, беременным женщинам обязательно, потому что для, для нашего ребенка требуется много кальция. Он является профилактикой остеопороза, и при остеопорозе, при, ну, при различной профилактике различных суставов и костных заболеваний, и при наличии уже этих заболеваний. Также является профилактикой сосудистых заболеваний сердца и мозга, и диабета. Таким образом, я рассказала вам о, всего о 9 наименовании продукции корпорации Похо, который сейчас повторяет, делает чудеса цвета.